Я говорю, я говорю, четвертый день после операции, и он, ну, типа-то такой себе. Он что-то слишком много зависает, слишком много не понимает, как жить эту жизнь дальше без э, бумбончиков. Вот. Не лежит. нет. Не надо. Он хочет лизать вот это вот место, где у него оперейшн было, но он ходит с этим воротником, и он только пытается через него ее вот это вот uh, пролезать. Не надо лизать. Я уже сегодня на него наорал, потому что я снял вот этот тот воротник. Прошла секунда, я отвлекся, и он вот это вот начал себе делать и начал скулить от этого. Марти, оно пройдет. Со всеми бывает. Ну. Ну нет, не со всеми, но <смех> ну, в любом случае. В смысле что с микрофоном? Пишут с микрофоном, что с